Всем привет! С вами я Драк, и сегодня мы играем вот в какую игру в Robloxе и жду, когда игра начнется и пишите, нравятся ли вам подобные игры или нет. Надеюсь, вам он, эта рубрика понравится и мы начинаем. Так, три, два, один, поехали. Так, синий, синий, синий. Не буду. А, -а, -а, -а. пофиг, допустим. Они вырвались вперед. Дальше какой? Розовый бегу. Так. Нет, и мы не успеваем. Эх. К сожалению, я не успел. Ну, я был самый последний, поэтому пришлось так сделать. Ну ладно. Это первый раз. Именно в такой игре. Так, раунд 5 и 16. Ну, давайте пока вот тут полазим, интересно. Хм. А, туда я не могу, типа, тут невидимая стенка. Ну, прикольно. Знаете, представляю, у кого много роблокса, вот это вот все покупать и... Понимаете? И просто перелетать это все. Mm -hmm. Не понятно. Ничего. Ладно. Ну включусь, когда начнется игра. И вот игра уже скоро начнется. Все на старт. Так, все. Закрываем это. Вау, как же это очень интересно. Давайте до зеленого. Вот до этого три. Пускай, чтобы они все... Как? Я ж был на зеленом. Ладно, жду нового раунда. Вот новый раунд начинается. Угу, угу. Не буду так жестко рисковать. Но одна вот вырвалась, смотрите. Е, как по мне вряд ли сейчас я ее догоню, мне хотя бы вот эту обогнать. Три, два, один. Я не буду так рисковать. Она успела, она наравне с ней. Как такое может быть, блин? А. М -м -м. Ладно, я пошел на другую карту. Сейчас я запускаю игру Побег из пятерочки. Загружается, классная заставка, пятерочка выручает, да, да. Угу. Так. Субтитры представляют побег из пятерочки, загрузка, как будто хоррор какой-то. Да уж. Офигеть, чипсы подорожали, елки-палки. А у нас в городе у нас другие цены. Так, нужно бежать вот сюда. Так, ух ты, что за потайные ходы, ух ты. Тут тупик. Если еще офигеть, куда идти? Знаете, не люблю такие лабиринты. Блин, думал сейчас будет все гораздо легче, что можно будет как-то просн... А, серьезно? Стоп! Офигеть, тут разбили бутылки, я не должен их касаться. А что будет, если... А, я уже понял, тут чел уже накинулся. Все спал. Офигеть, мы утонули в кока-коле. Раз. Я не понял, как это вообще произошло. Так. Я понял. А теперь прыгай по вкусняшкам. Понимаю, где-то там в Майнкрафте. Это я еще бы смог. Но не в Роблоксе. Печально. Просто, понимаете, каково это... Эх. Да, неужели я смог это пройти? Пепси разлили. Эх. Знаете, что меня все время удивляет в Роблоксе? Вот почему есть, когда сложные задания. Сначала прям сложные, ты их не можешь пройти, а когда ты их проходишь где-то через полчаса, то появляются очень легкие. В чем логика? И вот так они тебя приноравливают, а в других картах все наоборот. А, -а, -а, -а догнал. А я, я думал, я могу как-то сделать камеру поближе. Ну, там буквально миллиметр руки его коснулся. Ну вы что творите? То есть что? ты? Да, знаете, мне интересно просто, из чего это сделано. Прикиньте, если в реальной жизни было бы... А из чего этот фонтан? Хм, мне вот чё, не фонтан, озеро это. А, ну, да, я понимаю, что я там бы не прошел. Допустим. Да уйди ты со своей гребаной надписью. Надпись вообще мешает жестко. Думаю, да, вот тут вот лучше будет, если я пройду. Тут нужно искать места, где пошире. Есть, я прошел. А, понял прикол. Да, я его и проверил. Ну а я, Конор, я проверю, как это работает на самом деле. Лазерные лучи. Хм. Так, бежим, бежим. Бежим. Эх, я думал уже все и там как на зло. Фух. Серьезно? Ну ладно, если вы Roblox, Роблокс... ой, играете в Roblox и смотрите этот видео. Говорю, я в Роблокс вообще не, почти не умею играть. В основном Майнкрафт или еще во что-то. Самое такое бесящее. Самое я вот люблю на таких, когда тут дофигища народа, знаете. Блин, ну красная тоже меня подвела. Охота мне вот как-то вот фиолетовую. То есть желтая, да? Эх. Да с моим... Дайте попытаемся по прямой. Знаете, а я уже поверил. Я уже понял, что тут... Это... не почему-то красная так охота, но... Нет, да почему? Знаете, тут нужна такая комбинация, то что... Сейчас, допустим, она после этого вот фиолетовый. Но не фиолетовый, а синий. Да, я же сказал, что синий. Нужно было сразу идти на синий. Желтый, синий, фиолетовый. А, красный, значит, и потом уже фиолетовый будет. Главное запомнить. Допустим, допустим. Понимаю, что я эту карту за 20 минут не пройду, все, но ну, допустим. Перейдем, значит, на красную. Да, и сейчас мы должны идти на фиолетовую. Офигеть! Ну, это мне больше всего, как по мне нравится мне. Чувак, тебе не повезло. С первого раза. Молодец! И ч, есть би. А я уже обрадовался, что за 10 минут прошел побег из пятерочки. Ничего вы сразу не предупредили. Теперь вы знаете, из чего сделаны химикаты в пятерочке. Видите, что тут творится. А разработчики этой карты молодцы. Тот самый разработчик, который сейчас сидит и смотрит мой ролик и такой. Хм. А если бы реально вот так все готовили в пятерочке? Терочки. Кто бы в ней закупался. Ну, сейф, сейф! Там же был сейф. Вы это видите? Сказал же, был сейф. А вот это мне уже не понравилось. Ну, понравилось в том, что был сейф. Сейф. Знаете, чисто шел-шел такой, споткнулся и все. Ну, допустим. Так, ребята, давайте. Мы должны это сделать. На миллиметр коснуться. Даже не на миллиметра вообще не касался. Вы знаете, мне интересно. Знаете, чисто когда ты на все забиваешь и вот так проходишь. Мне что интересно. Знаете... Как бы это проходили другие блогеры по Роблоксу? Интересно даже. Я хочу... Ну, как вы знаете, скорее всего, мы скоро хотим заснять игру в Кальмара по Блокфилд. Да. Да, знаете, сейчас такие Roblox, кто играет в Роблокс, такие... Эй, ты должен снимать только по Роблоксу, потому что я таких встречал. Ну и ладно. Роблокс я вообще устанавливаю, потому что многие в него играют, чтобы не было скучно и не отдыляться. Эх, меня уже догнал какой-то челик, ну ладно. Сейв самое главное. А то знаете такой, ха, я пройду дальше, раньше. Зачем? Я уже автоматически засейвил. А! Понял, кажется, это паркур как в Майнкрафте. И давайте. Не знаю, это полегче. В Майнкрафте такой же был. Проходил я. Везде камеры, знаете? Это, знаете, камеры для чего? Чтобы если ты вдруг упал, что тебя подснять и выложить в YouTube, как это делают некоторые блогеры. Скоро... Финиш, ура! Чё? А я... Чё происходит? А, -а, а Догнал! Первый раз я вообще не догнал, типа... Что? Давай, иди. А. Ну, а тут вообще на изи. Главное, не поспешить. Если прохожу это с первого лаза, с вас лайк и подписка, да? А кто хочет больше видео с моей команды, или хотите попасть в мою команду, то пишите комментарии, а в команду я не знаю, когда вы попадете. Но хочу напомнить про розыгрыш моей фирменной кофты. Он продлится вообще до 1 мая. Поэтому у вас еще есть время, и пока, как по мне, тут выигрывает Санечек. Но не по комментариям, а говорю. Скорее всего получит эту кофту санечек потому что он часто пишет видео то есть и там кстати множество людей кто участвует как по мне и знаете чисто тот самый чел который тупо нравится мои ролики и не нужна моя кофта серьезно какого Почему? Я же нажал на прыжок. елки палки ты должен был подпрыгнуть. Пускай он первый пройдет, знаете. Вообще классно. То есть там можно даже было останавливаться. Оп. Блин, короче, буду действ... действовать по тактике, как и в прошлом э, раз. Да, моя тактика сработала. И что это? Теперь нужно стать мелким, чтобы попасть в следующее помещение. Офигеть, это кассир, давайте сейвимся. А, -а, а вау. Что со мной происходит? А я-то почему? Ну почему елки палки? Ладно, пойду от первого все с самого начала елки. Допустим, почему? Ладно, В этом я молчу. Знаете, как охота сейчас просто сделать так, чтобы прошел автоматически. Ну почему? Допустим. <nominated> ладно, ладно. Все может быть, все может быть. Я знаете, что понял? Вот сейчас я понял, дохожу где-то до второй вот последней и я перепрыгиваю. Я... А вот объясните, как сейчас вот это получилось? Кто играет очень долго в Roblox? Объясните. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Ладно. Продолжаем. Побег из пятерочки, мужик. </Kapı transcription> а я, знаете, я на секунду такой подумала. А что так можно было? Поскольку тут все... а -а -а -а -а -а, Почему первый раз у меня подлагался, а как я понял, что происходит... Я бы сейчас бы Ну, ну допустим, пофиг вообще. Последний раз, последний раз. Так, <клёх> все, ребята, это конец. Все, всем удачи, всем пока, потому что я больше не могу играть в эту Roblox, в этот Roblox. На этой карте я больше не могу, я, я лучше под, а. Че? У меня один вопрос. Осталось еще пять испытаний, да ты гонишь? Знаете, вот прям на самых последних минутах ролика я прохожу эту фигню и чисто такой ролик. Не, чисто такой телефон не хватает места, как у меня обычно это бывает. Сейчас почему? Короче, я подумал, это идея фигня. Ну, кто хочет, кто хочет чтобы я снимал по робоксу, пишите в комментариях. И пишите свои игры, в какие можно еще поиграть. Всем удачи. Всем пока. А я буду пытаться проходить эту фигню. Мне проще скачать период соседа, елки-палки. А на прошлом ведь я проходил при от соседа. И, скорее всего, когда пойду к Кириллу, то будем проходить вместе при от соседа на компе. Да уж. Мне кажется, конец вам уже, типа, знаете, неинтересен. Вы такие увидите... Где-то два раза, когда я прохожу И такой, все, нафиг этот ролик Досмотрите почти до конца И все, да Ну да, минута до ролика До конца ролика осталось И вы такие хм, Неужели он пройдет эту штуку Это испытание О, блин Роблокс, что ты делаешь С людьми Класс, класс, класс и еще раз класс. Кстати, блок Старайк обновили и добавили новый. Если хотите какие-то ролики, идеи для роликов, ну короче, предлагайте мне их и все. Всем удачи, всем пока.